Всем привет! Сегодня мы построим джампинг-кар, прыгающую машину в Билтэбот. Эту идею мне подсказал подписчик. На экране его машины, которая стала прототипом. Перед началом туториала я покажу, на что она способна. Умеет делать сальто. Прыгать на препятствия и просто кататься на ней тоже интересно. Здесь подписчик нам показал свой огромный город, в котором мы тоже покатались. Ребята, если вам понравилось это видео, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал. Время туториала. Я использовал золотой блок, но это не обязательно. Можно использовать любой другой блок, но только не железо. магнит колесным блоком, он должен немного отходить от колеса, чтобы колесо могло поворачиваться. Ставьте обязательно железный бок на небольшой высоте. Затем клавиши F мы активируем магнит, а когда мы их выключаем, мы подпрыгиваем. Вы можете сделать такой декор, какой хотите. Но я оставил видео с нашим декором, может вам будет интересно. Пишите комментарии и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!